сегодня у нас заготовки на зиму будем делать клубничный конфитюр список всего что нам понадобится смотрите в описании под видео берем клубнику хорошо промываем ее холодной водой даем воде стечь и только после этого удаляем черенки сразу подготавливаем банки я стерилизую их в духовке при температуре 100 градусов 7-10 минут до полного высыхания. Крышки заливаем кипятком. Теперь в очищенную клубнику добавляем сахар. И превращаем ее в пюре. Дальше отправляем на плиту и ждем пока закипит. С момента закипания варим на среднем огне 8 минут затем добавляем лимонную кислоту и продолжаем варить еще 2 минуты выключаем огонь и даем джему немного остыть. В это время подготавливаем желатин. Заливаем его остывший до 60 градусов кипяченой водой. И хорошо размешиваем. Теперь снимаем с варенья пену. Вливаем растворенный желатин. Тщательно перемешиваем. Разливаем по стерильным банкам и закручиваем сухими крышками.